Здесь очень показательно в плане соседских отношений межличностные коммуникации. Вот смотри, два огорода, э -э, которые продлевали э -э, в сторону пруда. Двигалась земля, да, потихонечку. Ну, в том, что там сейчас покажешь в кадре. До кустов идет граница участка прямо. А потом хоп, резко там направо. 2-3 метра он захватил. Оп. Соседка земли. Пока сосед спал. Чтобы было, видишь, вот. старший брат Младшего отвоевывает с ним не прямо он продолжил а границу, отвоевал кусок земли.